Здравствуйте друзья и я в этом видео вам покажу как сдавать заказчику работу на бирже фриланса Work. Здесь все достаточно просто. Я сейчас нахожусь на главной странице. Чтобы сдать работу, то вы нажимаете на свой профиль. Здесь нажимаете управление заказами. Вы выбираете проект, по которому вы хотите сдать уже готовую работу. Я буду сдавать по этому проекту продающий текст. Здесь есть кнопочка «Сдать выполненную работу». Вы нажимаете на нее. И мы теперь, к, теперь будем загружать файлы с нашими текстами. Сейчас я вам покажу, как это делается. Сейчас, если она так закинет сразу... Сейчас я вам покажу. Так, это у нас будет первый текст. Это у нас будет второй текст, который мы написали. Так. Ага, он нас так не хочет. Ну ладно, тогда мы добавим по-другому. Улучшенный и делюкс. так. Выбираем, заходим в загрузки. Улучшенный номер и выбираем Deluxe, Delux. и вот наш Deluxe, и мы здесь пишем сообщение, его можно не писать, можно просто дать, но я напишу, работа сделана, принимайте, жду подтверждения о выполнении, с вас отзыв солнце положительно все вот теперь мы сдали работу и так чтобы посмотреть что ваша работа на проверке мы заходим сюда же вот управление заказами и видим на проверке у нас два проекта сейчас на общую сумму 2240 рублей и так смотрите друзья у меня э, сейчас в работе два проекта на сумму еще 1840 рублей я получил их сегодня один и еще получил вчера ой э, да сегодня и вчера один <coughs> у меня также на проверке заказ один сегодня один вчера он получен. плюс один проект я вчера сдал и и я его вчера же сдал вот он итого смотрим э, сколько я заработал за э, э, за полтора суток мы берем 400 плюс Здесь а, 1000, ой, 2240, плюс 2240. И плюс у меня еще то, что в работе, этот я сегодня сдам, этот сдам тоже сегодня. Плюс еще 1840. Плюс 1840. Итого у меня за полтора суток 4480 рублей. 2400 у меня еще на балансе. Плюс 2400. Итого я завтра выведу 6880 рублей. Достаточно хороший результат работы на дому. Вот ссылочка на регистрацию будет под этим видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Вы еще узнаете много всего интересного про биржу, про копирайтинг и, и про заработок в интернете. С вами был я, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.